Три предыдущих ролика с нарезкой смежных моментов были посвящены читерскому прицелу сенсей разрешению, которые являются настройками игры и не могут подходить абсолютно каждому игроку для того, чтобы он огибал лошочков как так и надо. Так что в этом ролике я покажу вам тактику под названием полное доминирование над бабуинами в доте 2 или как ровлить на даунами, которую вы сможете применять почти в каждой своей игре со своим другом. Но чем больше у тебя будет друзей в тиммейтах, тем лучше. Также вы можете спросить у меня, Влад, а где же реклама? Так вот же она. После просмотра этого ролика советую вам подписаться на мой Твич-канал, с которого я и беру все моменты для нарезки ржаки. Хотите больше смешнявки? Увидимся на Твиче. Погнали! О, реально, почти я в закинем? так ты можешь? Да, ты ж можешь это. А ну давай. О, хорош. Стой, стой, стой. Закидел? Стой, я закину. Хорош, блин. Я не смогу. окей. О, идет, идет, идет. Можешь, кстати, закинуть эту игру. Попробую, я попробую. А на нас фантом по будет. Опа! Вторым забьешь просто. Я забьюшь. Ну, а уже. у него маны нет, ты пойдешь. А тут <с <с этот я пришел, я... пришел, пришел, пришел чел, пришел чел. Я иду, я иду. Голубим просто его. Ой. Он шестой еще не, он второй еще не апнул. Марс пришел, Марс пришел. Марс это тоже. А ты закинул его? Да, да, да, я закинул. Ай. Сейчас, сейчас сделал. Mm, Блять, как, как ударить? Войдя. Он второй леву апнул из-за того, что мы ларда ставили. Да, ребята, II, халява закончилось. Ну, мы теперь вообще жестко держать Прикинь, там, если каре не было, кто мог. А я иду. я иду. Я на тебя кину, я на тебя кину. Давай. Охруш, жестко, просто лучший. По фантомка. А! Этот тоже самый фантом кил. Да. А, да, да, да. А, они в пати, да, не они в пати, они в пати, они в пате, Да, да, да. Все, давай, давай, давай, давай, нападаем. Главное, чтобы нас еще не запиливал. Ну, он фикет пиздец, Ага, запидишь. Я Это... добью. Уходим, уходим, уходим, ой. уходим, уходим, уходим. О, здорово, барадишка. Ты умер. Я убью. Точно? Да, да. А че они молчат? я хотел послушать, что он скажет. Бай. Я думаю, у Хускара сейчас не очень делает. Он какой-то расстроенный. Интересно, почему. У него еще сложнее долбала, кстати говоря. Да я, просто дай ему первый, дай первый, дай пер. Каэт. Он наш, он наш. Когда он идет? Он один, кстати. Блять, какое унижение. жалко ну, да. мне сбить нечем. Я умираю, ты убиваешь нормально. Найс. Nice. У него маны нет. Мы убьем его. Убиваем, убиваем. Дальше, дальше. Можешь потанковать меха, конечно? Он умер. Най. Nice. Просто яд. Ядом убиваем. А мы убьем, убьем, убьем, убьем. Даун. Убей, убей, убил убил. нас, nice, Ну давай, хуцарик, забирай Рашану. У нас скэдили, чего этот Рашану? Что за слуга? Ладно, богом. Как это там гастроли делал? Ой, блядь, что я сказал? Блядь! Машина, да. Ой, блядь! Опой, это что? Ну блядь, Вот об. Не было. Ну, ну чел, не пошел бывает. Ван, зажим. Если бананы, это вот. Три бананы есть. <звы> ну я че виноват, что он долго так бежал. Давай, давай, давай! Нет, думал, вот он, думал, реализация тысяч часов КС. Пошел бы на! Ма... Вот человек был только что тысячи дальше что. У меня вот вопрос. Не выпал дробовик новый, да? Да. Нет. Он не выпал уже третий раз. Зачем? типа, за шей карман шап не упадал. Ой, сори, но я не добил. No, no. Ой, ой, ребят, убежаю. Я убью, я убью, Чин. или не убил. Я. Это что сейчас был, Артем? Наш крип добил его в руки. Мне, блин, ты имеешь в собирать? Да, да, да. Типа, ты можешь носком тупо играть. Носком? Не, ну по факту, а что это, блядь? Ну, ну, это носок. Носки, потом обувь, бля, нормальная. Ой, я бодевардит, блядь, педаль. Ой, тихо, тихо, тихо. Ну, педаль, педаль, педаль. Конечно. Вот там больше педра. О, суждаю не одобряю. Я, не, я не договорил. Педали опять, да, ты имел ввиду? Педали, да, да, педали тогда они. Я могу на ним и смот включить, я тогда не буду ничего, ничего не буду слышать. Витя, ты кор? Я мид, я мид. Блять. НЕЕТ! Я забанить хотел! Блять. Ооо, похуй, они, они не должны заходить. По сути. Они же не зайдут. Ну смешно нахуй. Я так потею. блять, 22-2 ебать. Мы так просто не должны проебывать. Ванчантерс не хочу опять проказ отдавать. Ну я готов влета... Понял? Вкривай. У меня маска есть, на мечтовке рубрики. Хорош. Я не знаю, я видел такое, что сф5 играли. Ой-ой-ой, что за маска? Маска, да? это не то слово. Блять, перчатки за 4000 и очки за 400 рублей, блять. 1-0, разница. Не, небольшая разница, блять. Как мне окно с калашом стоять, блять? По 90 человек селс. <свесел>, а Причем она а порником Б был. Да, это и на турнире. <свесел> Что не подвести команду. Никакого там нахуй президента Америки убили. Кеннеди. О, ты, блять, Кеннеди, знаешь, убили из окна нахуй. Хотя говорят, из Нимпов не <свесел> Смотри, но зум со скаута <свесел> в прыжке. На зум со скаута. Тихо, сейчас, но зум со скаута в прыжке <свесел> будет. <свесел> да выкинь ее. Этот... Короче, нажми на нее правой кнопкой мыши и выложить в общий ящик. Блять, это не общий ящик Бей пока их также, крутилку нажми, подожди в упор Ты просто я выложил на пол Один раз Тихо-тихо-тихо, только без продолжения У меня лесной лад. Медасиком знаешь, какая ритма есть на медаль. О, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. А... Не... Никак... а я не знаю, я Ты хочешь украл? Я кое-что украл. И сейчас, если фантомка тэпнется, я, возможно, могу вернуть ее обратно на трон. Только можешь подойти сюда, пожалуйста. Быстрее. Бегу. А, типа, шопен вишен был. О! Да-да-да, да, я это ее вижу. И чё? Все. А, она там, да. Парни, а че? Псерового вообще нету или че? Я несу. Мы только приехал. К ним стройку поставить. Да, поставь его. Куда? П -п Пикни куда. Ну, блин, сюда, чтобы видно было, что он фармит. На... А, ну, на пост? На Да, на, на пост. Mm -hmm. Ну, вот сюда вот, вот, Ну, вот сюда, слева дерево поставь, вот. Слева белого дерева. У меня не пикается, вот туда. да? Не понимаю просто, куда ты хочешь, чтобы поставил. Ты видишь белое дерево, Никита? И же, блядь, вот вот тут, Вот, вот здесь, где ты стоишь, поставь вард. Вот тут, да? Да, блядь, поставь вард, где ты стоишь. Спасибо. Че, да ты на своей культапке не догонишь его никак. Произошло? Я выпал.